<решите> уважаемый господин Президент, <решите> Уважаемый член Международного Олимпийского комитета, Уважаемые гости, дамы и господа, для меня большая честь выступать сегодня перед вами и представить заявку Сочи на проведение зимних Олимпийских игр 2014 -го года. Эта заявка воспринята с огромным энтузиазмом всей России. Мы сделаем все возможное для того, чтобы пребывание олимпийцев и паралимпийцев, зрителей, журналистов и гостей Сочи было безопасным доставил им удовольствие и приятные воспоминания. Сочи — уникальное место. На побережье вы можете наслаждаться прекрасным весенним днем, в то же время в горах настоящая зима. Я там катался на лыжах 6 или 7 недель назад, и я знаю, что настоящий снег там гарантирован. Древние греки жили как раз в окрестностях нынешнего Сочи много веков назад, я как раз недавно видел камень, которому, как э, гласит, легенда был прикован Прометей. Именно Прометей, как мы помним, дал людям огонь. Огонь, который стал огнем Олимпиады. Мы гарантируем, что строительство олимпийских объектов в Сочи будет закончено вовремя. На это мы выделяем... Приблизительно 12 миллиардов долларов. Олимпийский комплекс станет спортивным объектом регионального, национального и международного масштаба. Особое внимание при его создании мы уделяем вопросам экологии, безопасности, инфраструктуры и самых современных средств коммуникации. 70% участников будут размещены в 5 минутах ходьбы от мест проведения соревнований. 5 минут пешком. Неплохо. Действительно. Дамы и господа, город Сочи сможет предложить своим мы гостям поистине уникальную вещь. Мы разрабатываем перечень специальных условий для участников и гостей игр. Так, к примеру, мы планируем отказаться от ограничений на минимальный срок пребывания делегаций. И это будет оговариваться специальным законом. Я уже подписал указ в этой связи. И еще одна специальная привилегия. Никаких пробок на дорогах, я обещаю вам. Вы наверняка знаете, что мы в России умеем превращать спортивные состязания в действительно великолепные зрелища. Мы это хорошо умеем делать. За последние 25 лет мы провели более сотни крупных международных соревнований. Недавний чемпионат мира по хоккею в Москве также прошел с большим успехом. Россия готова к проведению зимних олимпийских и паралимпийских игр в 2014 году. И вся олимпийская, олимпийская семья будет чувствовать себя в Сочи как дома господин президент, члены Международного Олимпийского комитета, дамы и господа. Миллионы граждан России объединены олимпийской мечтой. Зимние виды спорта очень популярны в России. Наши спортсмены стали победителями многих соревнований, внесли огромный вклад в олимпийское движение. Но нам никогда еще не оказывается честь принимать зимние олимпийские игры. И мы уверяем вас в том, что выбор Сочи будет самым лучшим выбором. Но какое бы решение вы бы ни вынесли, Олимпийская заявка Сочи уже принесла свою пользу. Олимпийский комплекс Сочи станет первым спортивным центром мирового центра в Новой России. Хотел бы отметить, что после распада Советского Союза Россия лишилась всех горных спортивных объектов. Можете такое себе представить? Даже сегодня наши национальные сборные не имеют возможности проводить тренировки в горах на территории своей страны. Великолепный спортивный центр в Сочи станет нашим подарком всем спортсменам, нынешним олимпийцам и будущим олимпийцам, всем гражданам России а также it. зарубежным гостям. Сочи станет новым курортом мирового класса для Новой России и для всего мира. И мы будем рады, принимать Sochi вас в России и Сочи в качестве наших гостей. президент, и qui attendent votre décision avec l'espoir. Je vous remercie.